где хочешь, там и бери, понятно? А если не найдешь, тогда... Тогда я с канала уходу, вот. Как уходишь? Куда уходишь? Куда, куда? Везды, мути, вот куда. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. Девчонки, посмотрите, И чего? мафианами связываюсь. Вау, круто. Ну все, сегодня вечером тебе приказу. Будем вместе с ними связываться. Девчонки, Ой, мамочки, Роял Ханит, ты чего так кричишь? Чего, чего? Ты почему мне обувь подсунула? Такая у всех есть, все такой ходят! Ну почему? Я ничего тебе не подсовывала, ты сама их выбрала? Ну и что? Я другие хочу, другие! Ну какие другие? Где я тебе их возьму, а? Не знаю, вот где хочешь, там и бери, понятно? А если не найдешь, тогда, тогда что-то. Тогда я с канала ухожу, вот. Как уходишь? Куда уходишь? Куда, куда? Везде и вот куда. Ну все, раз пошла такая зара, мы тоже уходим. Правда? Чего? А, да-да, мы тоже уходим. А почему мы уходим? Да-да, объясните пожалуйста, а вы почему уходите? Почему, почему? Кто нас упетыми называл? Вот. Мы тебе сейчас покажем, какие мы упетые. Все, уходим мы из твоего канала. Девочки, Сзади, ну и что забирай свою утку. Девочки, останьтесь, не уходите. Вот блин. А, а я он собиралась с масянами связываться. Так, девочки, с клубом подождите немножко, там всего-то творится. Посмотрите, вот как будто за колбасой выстрелились. Сейчас я разберусь. Вот, классно, что мы не уходим! Девочки, а вы мне в свой клуб с бамбончиками возьмете? Ну ты совсем странная, конечно, да возьмем! Привет, друзья! Ну что же, в нашем детском саду опять любой порядок и гармония. И давайте пополним их новыми красотками Лулде Кодер. Маленькие сестрички! Ну что ж, поехали! И уже видна подсказка. Но что здесь не видно? Сейчас нужно проверить. Итак, смотрим. О, смотрите, здесь снежинка плюс кошка. Cool Cat. Вау, классная кошечка. Ага, интересное название. Смотрим дальше. Тоже это за кошка такая. Такая подсказка мне точно еще не попадалась розовый шарик мне прям интересно что это за куколка сейчас мы откроем это наш розовый брелочек смотрим следующий пакетик Ой, какая чашечка, ой, смотрите, здесь тоже снежинка, как и на подсказочке, это какао, а -а -а. и кружечка, между прочим, очень-очень классная, смотрите, такая интересная, С красными вставочками, наверняка и куколка очень красивая, ой, какой классный! Это рюкзак! По форме он такой же, как и у Панки. Только расцветка совсем другая. Вот. Здесь сердечко синее, здесь черное. И кошечка здесь синяя, а здесь черная. И у Панки весь такой, видите, здесь принт. Очень классные рюкзачки. Этот такой прям с красным. А какой он красивенький! Этот принт мне очень нравится. И один, два, три, четыре, пять... Ой, смотрите, какая! Какая она красивенькая! Обалдеть! Мне очень нравится ее прическа! Она вот с таким... Такая челочка у нее как будто... Ну, не с завитушками, но очень красиво уложена! Глазки! Такие пучки эти! О, класс, класс, класс, класс! Смотрите, здесь принт. Наверное, если она будет менять цвет, будет точно такой же, как и на рюкзачке. Мне Безумно нравится эта куколка! И это девочка из леса. Такое малышка. И у нас еще есть вторая куколка, которую нужно отсюда достать. Наша подсказка. Здесь у нас лимончик и кошечка в предыдущем было. Классная кошка, а здесь кислая кошка. Поехали искать дальше. Одни кошки у нас сегодня. Не Открывается. Ой, голубенький шарик. Если честно, эти голубенькие шарики мне очень нравятся. Они такие нежные и яркие, красочные. И поехали. Конечно же, голубой брелочек. Следующий. Ой, слушайте, а такие очки у меня уже были. Очень классная форма. Оранжевые стеклышки, серебряное оправа. Кажется, я уже догадываюсь, кто. Да, смотрите, это спортивная оранжевая сумка. С серебряными ручками и замочками. Здесь еще есть сердечко. Итак сама куколка да да да да да да у меня такая уже есть а, смотрите какая она прикольная оранжевые трусики и оранжевая соска вау похоже на муху цице очень классная куколка это малышка буги бейп из ретро клуба ну что ж друзья так как эта куколка у меня уже есть и это повторочка. Я ее, конечно же, разыграю. Ну, и условия вы наверняка уже догадываетесь. Чтобы получить эту куклу, нужно подписаться на канал Toys and Dolls или уже быть подписанным на него. Еще поставить лайк этому видео и написать комментарий. Ключевые слова будут связаны с Лоу-декодером. А дальше уже придумайте сами. Ну что ж, желаю всем удачи! А итоги конкурса будут в понедельник! Ну что ж, а теперь давайте узнаем, кому же достанется Канзас Кьюти из четвертой серии Декодер. Поехали! Ура, ура, ура, ура! Я тебя поздравляю! Это куколка твоя! Проверим, как наши малышки меняют цвет. И по очереди. Наша куколка из леса. А, смотрите, у нее прям целый костюмчик. У нее красная кофточка на пуговичках. Трусики, я же говорила, что будет принт такой же, как и на рюкзачке. И черные колготки или даже штанишки. Вот какая она красотка. Такая она миленькая. И в тепленькой водичке, тадам, малышка в красных трусиках. И наша вторая куколка, у нее звездочки на щечке, и появились оранжевые носочки. И еще кофточка на одно плечо, такая прям модная-модная девочка. И в теплой водичке, тадам, это все исчезло. Ну то, выбирайте себе следующее видео для просмотра, делайте себе хорошее какао. Холодной, как у меня. Нет, теплой лучше, чтобы голова не болела. И до новых встреч! В новых веселых видео от канала ToyTV.